Называется, если вот по нашим методикам, это тайчи. Тайчи слово слышали? Видели? Люди на улице стоят вечером там, или утром на Востоке, да? Практикуют тайчи. Мягкие, плавные движения. Что они делают? Они делают динамическую медитацию. То есть они двигаются, но на самом деле находятся в медитации. Сейчас объясню, что такое медитация. И в медитации ум, ум отключен. И когда ум отключен, он не контролирует работу жизненно важных органов. Он не контролирует вот эти органы. И органы начинают самооздоравливаться, потому что босс-контроль ушел в отпуск, его нету. И почки, печень, желудок говорят, о, надо нести порядок, пока нету никого, подмету в комнате, здесь уберу. И начинается самовосстановление. То есть проблема заключается в том, что человек не может отключить ум. Он все время о чем-то думает, у него все время что то мы показываем упражнение, которое позволяет вам отключить ум. Для этого есть специальные методики. И вы можете 2-3 минуты поделать упражнения и в это время отдохнуть, как будто бы выспались 4 часа, и оздоравливаться. Для этого есть вот такие методики. Их показать без проблем. Вести. Дело, когда в доме бегают дети, когда нужно убрать, приготовить, постирать, замужем посмотреть, еще куча каких-то дел, еще с работы перенести миллион папок, то знаете, да. Дети, есть много вопросов то есть у нас мы настолько вообще приземленные здесь все что все высшие материи они вообще не, для девяносто процентов они не существуют какие бы кто лекции не читал и как бы мы как вы говорите существо разумное, да, как бы не воспринимали мы о том что это надо это необходимо и оно должно понимать человек должен к этому прийти чтобы это должно припереть Точно так же, как мы не ходим в поликлинику, в основном большая часть людей, потому что и больные ходим на работу. Ну, потому что вот такая у нас годовая сторона нашего бытия вообще существования. Нет, не может оно быть так просто. Я воспринимаю прекрасно. Я вчера было... С первого из этого, с пятого раза, вот, например, я уверена, что это не получится в любом случае. То есть это должна быть, как вы говорите, практика. Либо это да. нужно, как вы говорите, уехать за несколько тысяч километров, Нет. чтобы а, воспринять, что все. Я уехал, за мной закрылась дверь, и от меня теперь ничего не зависит. Вот тогда наш организм может расслабиться. Это даже касается нашего отпуска. Вот тогда мы можем поздоровиться. Например, я даже на даче не могу поехать под Минском расслабиться. Не могу. Потому что постоянные звонки, потому что, потому что заботы, заботы. Сто процентов. Первое, надо захотеть. Желание появилось, первое. Второе, нужно уединиться, прийти в зал к мастеру. Который ведет методику. Он вас ведет, он показывает, что делать. Телефоны ушли, две закрыли, социум ушел. Дайте мне час, и я вас перезагружу. Люди после часа занятий не забывают, где дверь. Там дверь идет. Дверь в окно. А, а, а где я? А, в а, вот, вот состояние человека после первого занятия. Потому что такая идет перезагрузка, что у него просто отключка, а где я вообще был? Это есть такие методики. Я вас просто приглашаю на такие методики, чтобы вы попробовали хотя бы раз. Пробно, что это. Пока я просто делаю водную, чтобы вы понимали, что это реально. Это реально. Алкоголика можно сделать нормальным человеком. Вчера у меня была съемки на БТ, у меня была передача, мне задали тему, пожалуйста, дайте нам методику, как алкоголика сделать нормально. Я показывал методику. То есть. Если алкоголик захочет опять, если он да, не захочет, я, а если не хочет. Если он не хочет, то причина, понимаете, какая, у него уже зависимость. У него ферменты да, так выработают. Неважно, мы все страдаем, можно так даже назвать, алкоголизмом, алкоголизмом в работе, алкоголизмом, да. Да. Да. Алкоголизм, это же зависимость, зависимость да. от других каких-то факторов и причин, да. Да. даже от нас еще, абсолютно. Все правильно, вот понималка у вас супер, отлично. Первое, для того, чтобы прийти на занятие, надо быть умным, чтобы стать мудрым, то есть без этого никак, глупые не приходят. Есть, мы все можете... сидим в мы в любом случае. Мы же перерабатываем такой ворох информации, который... Да. Вам не хватает отдыха. Вам не хватает 7. перезагрузки. 100%. Я знаю, я все еще об этом сказал. Я говорю, слушайте, давайте я преподавателям помогу. Ну, я знаю, что такое преподаватель, сам преподаватель. Вот, парни, вам... для нас, для многих отдых, ну, либо это переместо, перемена места и смена деятельности, либо это просто в тишине. Хотя бы поручил, чтобы никто вообще... Никого не слышать и не видеть. Все правильно. Все мы активный отдых. Потому что стадия вот, а, нашего интеллектуального труда, она со временем перерастает в а, форму физическую, физиологическую. И мы уставшие не только морально, мы уставшие физически. Все общем, правильно. Я все да. правильно, Я не призываю вас бегать, прыгать, скакать. Методика практически стоя на месте. Вы можете сидеть и заниматься. Вы просто не представляете, как это можно сделать, а у нас такая методика есть. Нет, это... Ну да, в какой-то степени просто преподавать, вам объяснять, вы понимаете, ощущаете, включаетесь. А, я поняла. О, получается. И когда получается, вы видите ответ, да, все работает. Это я пытался просто теорию рассказать, как это все в принципе работает. Я чуть-чуть закончу. Тайчи, тайчи, это ваш социум, быт. А все, что за пределами тайчи мы называем ВУЧИ. Вучи. Вучи, это то, что находится везде. Вот здесь, это вот все, что мы видим. Вот все, что нас окружает космос, Вселенная, это Вучи. То, что мы сейчас рутинно занимаемся, мы занимаемся тайчи. Время, которое мы потратили на вот то, что сейчас беседовали, это кунг-фу. Кунг-фу работа, время. Кун работа, фу время. Мы сейчас занимаемся с вами конфу, мы тратим время на что-то. Но мы сейчас занимаемся тайчи. Мы как бы вот находимся в социуме и чем-то вот что-то обсуждаем. Но если мы выйдем за пределы вот того, что мы сейчас находимся, и попытаемся включить ваш ум и обратиться к сознанию, но люди не понимают, что такое и к сознанию осознанному, то мы войдем в состояние вучи. Вучи объяснить очень сложно, это как объяснить, что такое Вселенная. И его объясняют а, просто примерами. Пример, смотрите. А, например, два влюбленных человека. И они просто вот, просто вот, дня не могут просто, минус, ты где? А, я тебя так люблю. А, а ты где? Вот, вот состояние А, о, а, а это вучи. Поженились. Поженились. День-ночь. На работу, с работы, пришли домой, кухня, дети. Это тайчи. По кругу. Тайчи это по кругу. Потом один из них умер. И у второго горя. <свист> это вучи. Между вучи и тайчи один волос. Но это грань, тогда <свист> и, и каждый день. То есть они рядом стоят, но они разные. И вот задача мастера вывести вас в состояние вучи. Это можно сказать, что состояние любви. То, когда мы понимаем, что такое любовь. Но не все люди понимают, что такое любовь. Это такая тонкая материя, которая понимает практически... Да нее затронуться очень сложно. Она находится на уровне ментальном и еще глубже. Мы говорим, что любовь это знание о силе, как стать счастливым. То есть это определенное знание, как обладать силу. В кунг говорят, нанося удар, передай ему свою любовь. То есть нужно так его любить, чтобы его ударить. То есть все вот Философия она позволяет как бы вас приоткрыть и позволить вам успокоить ваш ум, чтобы он не прыгал, и чтобы вы были спокойными. Почему у нас суета, суета, быстрее, быстрее, быстрее, и ничего не успеваем. Или вы приходите на занятия, мы с вами часик посидим, помедитируем, и сегодня вы все успели. Кажется невероятным, но так происходит. Вы остановились. Вы же сами говорили, что вы хотите посидеть, помолчать где-то. Остановились. Вот в это состояние, когда вы остановились и находитесь внутри себя. Это вы состояние состоянии в учи. И потом быстренько-быстренько все сделали, все успели. Как будто бы все соединяется, все складывается. Вы на машине едете и сразу кто-то отъехал, вы заехали. Вы зашли в какую-то очередь, и тут раз, вас сразу пропустили. И быстренько время сократилось, потому что вы находитесь в состоянии вучи. Это такая, ну, объяснение мое, чтобы вам было понятно, что мы чем мы занимаемся. То есть человек, у которого а, он входит в состояние гармонии своей внутренней из пространства, у него все складывается, у него все хорошо. И у него появляется поэтому радость. У него же хорошо. Здоровье хорошо. Я никогда в жизни не болел. У меня все хорошо когда люди, говорят, что делать, приходят ученики, что делать, что что, что, что что за паника. Ну, занимаемся гимнастикой, и все у вас будет хорошо. Если вы, вот вам действительно нужно пока первое поверить, второе захотеть попробовать, а моя задача на пробном занятии вам показать, что это работает, что вы получили какой-то эффект. И тогда у вас будет чуть-чуть переключение такое, а, ну да, я понял, как это работает. Так тут ничего сложного нету, ничего сложного нету, совершенно. Все очень просто. Сложно сделать первый шаг, потому что это что-то новое и непонятное, типа, не знаю, не ходила, не пробовала. Надо, что сказать, попробовать.